Уважаемые друзья и коллеги, с большой радостью я приглашаю вас на цикл обучения по остеопатии, который будет организован совместно кафедрой остеопатии и мануальной терапии с курсом гнатологии РУДН и Институтом остеопатии под моим руководством. Для нас большая честь пригласить врачей разных специальностей. А в этом году, учитывая то, что Минздравом был принят приказ 940Н, разрешено к обучению и такая чудесная специальность, как стоматология. Мы приглашаем стоматологов и врачей всех специальностей, которые могут получить эту подготовку, на цикл профессиональной переподготовки. Он будет организован, как всегда, на очень высоком уровне. Будут приглашены выдающиеся преподаватели из Москвы и Санкт-Петербурга, самые лучшие в России, и мы надеемся, что вы станете замечательными профессионалами по новой медицинской специальности – остеопатия. Добро пожаловать на учебу!